Кто бы взял мою обиду И уплыл бы с нею в море, Привязал тяжелый камень И пустил ее на дно. В мире бы сразу стало тихо, Мир бы перестал петь песни И пошел, куда глаза глядят. Лишь деревьев, как во сне, как во сне. Если бы мы могли услышать, что о нас молчат деревья, нас бы снес и разметал когнитивный диссонанс. Летели над землей, устремив глаза на звезды. Больше ничего не знаю. бедный все без нас, все без нас. Далеко под нами горы. Далеко дома и птицы И тяжелые черные волны Что нас примут как родных А свет не знает, как нам плохо Свет не знает, как прощаться Он светит в мир, не отрываясь Из безнадежных наших глаз наших глаз. Спасибо.